Мы вернулись к вам, дорогие друзья, у нас в студии Елена Цыганок, это ее, как ни странно, рубрика «Реальный отзыв», говорим мы про отель Crystal Deluxe Resort Spa в и сейчас пришло время поговорить о 10 вещах, которые стоит сделать, когда вы приезжаете в Кимер. Я беру эти вещи из интернета, это советики путешественников, мы сейчас обсудим, согласны, не согласны вообще с этим, да? Ну что, тогда... Вперед, Лена, номер раз. Вдохнуть поглубже воздух, насыщенный ароматами сосновых и кедровых лесов. И не забыть выдохнуть. Да? Ну, конечно, да. Не ожидала, ожидала да, что ожидала, прям да. таким да. можно посмотри, заниматься. Да. Да. Надо дышать, да? Да. да. Ну почему? Ну, слушайте, ну вот как-то этот. Там же природа какая волшебная. Кимера это же один из самых зеленых регионов Антарктического побережья. Там же леса, там же воздух. Поэтому, конечно, надо приехать и дышать полной грудью и не забывать выдыхать, как нам говорят тут. Но мне, кстати кажется, это все-таки больше касается не самого центра Кемера, да, а все-таки как раз региона Квар. всего получается, да. да. да. Ну я же тебе про регион как раз говорю. Так, второе тоже тебе понравится. Оно тоже вот про релакс. Посидеть на лавочке у порта, любуясь на яхты, большие и маленькие, сбросив с души груз забот и наслаждаясь, накрывшись головой легкость. Ну вот, это как раз про этот милый парк, вот эту бухту, где мы говорили, там рядышком порт находится, где можно посмотреть, полюбоваться. И сбросить и, и сбросить, груз, сбросить, да, заботы. Да. Если взяли ну, ее пропитали. с собой, случайно в чемодан, то надо ее сбросить. Так, вот это уже интересно, я эту штуку не видела. Сфотографироваться на фоне причудливой скульптурной композиции «Нежность и любовь» из нержавейки, украшающей декоративный фонтан на пересечении бульвара Тюрка и улицы Лиман. Видели нежность и любовь? На любовь видели э, Где это... фонтанчики стреляют. Мы в этом в трехэтажной ага. башне сидели, пили кофе, а она внизу. И стоит. Любовь, как выглядит? Внизу железная абстракция из хром, хрома, из нервной. Да, и там эти пь -пь -пь -пь -пь, из земли фонтаны бьют. То есть у нас тогда формируется, что надо не просто на нее посмотреть, а надо зайти в эту кафешку, да, да, да. которая в часовенке наверху присесть с чашечкой кофе и уже оттуда любоваться на нежности любовь. Да. Ты любовалась на нежность любовь? Я же вот только, я не договорила, я... Зачем ты? Нежность и любовь видела на самом вот эту Буду знать теперь, что скажу, нужно еще в центре Кемера теперь увидеть. Да, что это нежность и любовь, это пересечение бульвара Татюрка и улицы Лиман. Через 200 метров повернусь направо, увидите скульптуру нежности любовь. Пойдем вместе. Да. Побывать в маленьком дельфинарии в парке Айшигы. А после прогуляться по расположенному здесь же симпатичному песчаному пляжу. Ну это как раз, опять же, мы возвращаемся в этот скверик, и там рядышком, по-моему, есть дельфинарий. На несколько часов оторваться от моря и в волю набарахтаться в аквапарке Акваволт, что к востоку от парка Олбия. А почему бы и нет? Для тех, кто любит Я дальше бара не ходил. Посетить густопоросший лесом из кедров, сосен mm -hmm. и эвкалиптов природный парк на территории античного города Фаселиса В жаркий день здесь настоящий рай свежести и прохлады. Да. Да. Ура, да. они со мной согласны. Имейте с собой, там государственный вход, тетка сидит в погонах, имейте с собой лиры, доллара на ней принимает. Возьмите мелкие лиры. Отправиться в Текерову, в зоопарк с уникальной коллекцией растений присмыкающихся и земноводных, окруженные апельсиновыми садами. Не, нет, не было. Да, она не была. Да, а? да, да она ну, ну, да. да, да, была. Да. Если пишите в комментариях. Да. Был, да, либо был, нет, не надо ехать. Пустая трата времени. Запарк Такиров. Ага. Больше узнать об бы... это глыве понравилось. Больше узнать обыти и образе жизни Ери... Ерю... Турецких кочевников в этнографическом музее под открытым небом, что к западу от порта... А вы говорите еще раз, я не умею читать слова, которые с буквы и начинаются. Ну, и... И Ериков. И Ериков. И Ериков. О чем речь шла? Об этнографическом музее под открытым небом. Это для любителей такие знания. Мне кажется, Это для... Вот деликатный человек. Для ценителей. Для ценителей, да, а? да. Подняться на высоту 2365 метров над уровнем моря на одной из самых длинных канатных да, дорог да, в мире. Да, да. Тахталы, соединяющие побережье с одноименной вершиной. Вот, это такая красота. Я там была два раза, и мне это, ну, как бы, и с ребенком классно, ну, то есть, и с, и, ну, просто взрослым, ты увидишь, что тоже как дети. Почему? Потому что, с одной стороны, такая красота, вот как раз у нас, да, показывают, то есть, там на фуникулере поднимаешься и даже когда плюс 30, там, кстати, холодно, ну, то есть, относительно прохладный град, градусов 15, может быть 17, то есть нужно взять с собой что-то теплое. И ну, не знаю, прям как летом, я там была больше или в начале сезона или в конце, и там есть снег, ну то есть это как раз вот можно, не знаю, мы там даже маленького снеговика лепили, или просто побросаться, ну то есть когда были взрослые компании, с собой еще взяли шампанское, то есть тоже было, скажем, такая атмосферная, и там можно даже еще на параплане оттуда спуститься и видеть эту всю красоту. Ну, вот смотри, просто... это как раз, наверное, 10 без параплана, но вот то, про что ты говоришь с верхней станции Канадки панораму береговой линии Кимера и горного хребта восхищенно ахнуть и запечатлеть увиденное не только на фотоаппарат, но и в память. Вот, вот да. тут мы пили кофе с тобой, помнишь? Вот здесь вот. И там, То там -то любовь стучит. и надежда, да, да, рядом нежность. Угу. Да. И джинсы. Кстати, шопинг там да, очень круто. Да, я, да. я вот повторюсь еще раз, ребята, в тот раз говорил, брюки, вот они классные такие тканевые, вайкики, вайкики. кемер на курорте 10 долларов, вайкики на распродаже я был в одном из наших тут Торговец. на той неделе, Центра? 20 долларов на распродаже, поэтому я думаю, какой я идиот, что не купил сразу себе там разноцветных 5 пар, не уделил себе время, страдаю теперь, жду лета, когда, когда нужно поехать пошопиться еще. А вайкики Тогда. там 2. Да, Ладно. кстати, все, где, где все наши войкики, особенно да. последний день. Вайкики. Да. У меня а, рекламировали. Тогда все. Тогда я добавлю. Добавлю и выходим, да? Уже мы второй час сидим. Нет, еще первый. Плохая, дед у тебя это. Ну, что себе плохая, третий день сидите. Хорошо. <свят> <свят> Нельзя тедут и в эфире рассказывать. А, что еще? Я бы к этому списку добавил. Конечно же, посетить один из ресторанов туристических. Туристических. На берегу, которая размещается на берегу реки Улупинар. Когда в это время на улице, когда вы смотря поедете, конечно, плюс 30-40, дикая влажность, то река Улупинар, которая несет свои холодные прохладные воды с гор прямо в море, полна, прекрасна рыбка. И сейчас нам ребята поставят видеоролик «Вова-02». Про ресторан Улупинар, Ботаника называется, мы про него делали сюжет. Пожалуйста. Да, а пока ребята ставят ролик про Вова 02, про ресторан, да, я вам хочу напомнить, заходите, друзья, на сайт hottur.ru, там вообще то все вот это вот, что мы разговариваем, изображено в виде цифры за ваш отдых, которую вы можете потратить в отеле Кристал Делюкс Резорт Энд Спа. Мы на четенько с тобой П... работаем в паре, будем называть этот отель. Без меня его не называют. Ну и там, кстати, цены на майские праздники и уже на лето, на июнь месяц. Прекрасно. Давайте ролик Вова номер два. Здравствуйте, Бомбарвиа-ТВ. Меня зовут Боба. Я вас всех приглашаю к нам в ресторан Улыпынар, где находится в горах. Все. пацаны, Равиль, Рафаэль, Джека, за всех за вас, Пашенька. Все, мы ее взяли. Приезжайте в ботанику Лупина, ребята, ну, половите. Как вас зовут? Гопар. Очень приятно. Гопар. С мастером рыбалки Гафаром. Вот такую жирнючую форель, которую мы отпустим или на грилетницу? Отпустим, да? Отпустим. Давайте отпустим. Он жить будет. Да, пусть растет. Такое прекрасное место, ресторан Ботаник в Лупинаре, в маленькой поселке в 20 километрах, который находится всего от Кимира. Может удовлетворить все ваши потребности. Как минимум мои в рыбалке я удовлетворил, поймав Форель. Приготовили мне тоже очень вкусное блюдо. Рекомендую его вам. Будете в Турции, будете отдыхать, даже если на All Inclusive, либо на Ультре. Всего 20 километров от города Кемир, у Лупинар. Запоминайте. Ресторанчиков здесь на реке очень много. Я был в Ботанике могу вам рекомендовать. Оставайтесь с нами.